Ух ты, и снова я, Александр Криволопичный. Ребята, сегодня 29 мая 2021 год. Вот цветы и осколка. серебристый ковер. Это отличный покровник, многолетнее растение. Серебристый ковер высотой до 30 сантиметров. Ясколка серебристый ковер цветет долго и пышно. Образует густой серебристый ковер, устойчивый к засухе и морозам. Не болеет. Ее серебристые листочки никогда не засыхают и не замерзают зимой. В конце мая, начало июня ясколка пышно зацветает. Цветет ясколка около месяца. Цветочки мелкие, до 1 см в диаметре. И высотой до 30 см. После цветения ясколка достаточно быстро растет. И один маленький кустик за летом может покрыть около метра. На зиму мы свою ясколочку не укрываем. Когда-то было маленький-маленький кустик и осколки а сейчас разросся сейчас разросся где-то метра на три и в ширину полтора метра но жена хочет еще уже в этом году посадила эту осколочку серебристый ковер в саду пускай в саду зарастает чтобы там была красота. Не только во дворе. У нас сейчас сколько? Это на одной. На одном месте. То на втором, на третьем, на четвертом, на пятом, на шестом. И на улице посадили. Пускай посмотрим. Может быть, будет траву забивать. На улице. А снимаю я сейчас в тени. Вот Солнышко еще сюда не достало. Это хорошо. Когда солнышко засветает, ну просто невеста. Цветы просто невеста. Серебристый белый ковер. Очень красиво. цветочки маленькие красивые ну все ребятка всем пока пока до скорого с вами был александр Криволап. лап и пока пока ребят цветы осколка Серебристый кодр, можно так сказать. Пока-пока, ребятки.